Я вам э, расскажу еще такую фишечку, что я никогда не рис, не гречу, никакую вообще другую крупу, что я вот это там, бургуры, либо кускус, э, я никогда их не солю во время варки. М -м да, это нарушение технологического процесса, принципиально однако. Я их все придабриваю соевым соусом, угу. уже приготовленный, и тогда это гораздо прикольнее. Аллилуйя, пользуйтесь, он не такой вредный, как э, соль, а хер его знает, что там за соль, ептить, морская, не морская, те что продадут, а ты хер его знаешь, откуда чего что выбрали, а соевый соус, ну он только соевый, так что такие дела.